Исключительно люблю и ищу всегда такие бизнесы, которые позволяют вот так вот путешествовать, вот так отдыхать, ходить куда хочешь в дневное время суток, в будние дни. Это столица Северного Кипра, Кирения или Гирне. В общем, исключительно красивый городок, очень хорошие условия, здорово здесь. И теперь осталось только правильно определять профессиональные, классные, замечательные проекты. И вот сейчас я хочу сказать, почему именно таунигма. Прежде всего, что мне больше всего нравится в таунигме, то, что то, что продается в этой компании, уже само по себе является бизнесом, готовым, законченным, который сам по себе приносит доход. Таунигма ⁇ это реальный бизнес в реальном секторе экономики. То есть это конкретные деньги, которые несут конкретные люди конкретным образом, и это услуги, которые им действительно нужны. И цифры, которые дает доходность этого бизнеса, они очень реальные. То есть они основаны действительно на каких-то незыблемых вещах, действительно на том, что действительно нужно людям. Во-первых, во сами терминалы, они, в общем, дорогостоящая вещь. И слава богу, у нас есть возможность рассрочки внутри компании. Во-вторых, как таковой и план маркетинга. Он позволяет приобрести терминал. Вернуть его стоимость очень быстро для самого себя. И таким образом, проценты годовых будут еще больше и еще больше. В-третьих, сам план маркетинга он уникален. Мало того, что ты получаешь приличную сумму собственных продаж, еще и с продаж твоих людей, а также возможность получать пулы с оборота всей компании. Маржинальный фонд. Это унигма, компания международного охвата, но тех людей, которые ее организовали, мы хорошо знаем. Они так же говорят, как и мы, на русском языке, и у меня есть возможность связи с ними 24 часа в сутки. Это действительно уникальная возможность, когда отцов-основателей можно ну, просто вот с ними по телефону разговаривать. Да? Таким образом, находишься как бы внутри всей кухни. То есть становится очень понятно, что к чему. Я вообще в первой линии компании, а это дает особые какие-то, как бы это так сказать, особую причастность, особые, ну, может быть, даже и привилегии. Потому что я знаю какие-то вещи, которые никогда не будут говориться вслух, официально. Да? Ну, какая-то внутренняя кухня. И вот это знание позволяет мне говорить, что у руля, во-первых, очень работоспособный человек Александр Чуб. Во-вторых, очень честный. В-третьих, очень принципиальный и очень конкретный. Принципиальный вот, ну, то, что мы называем в России, белому бизнесу, открытому. Чудеса, конечно, бывают. Но эти чудеса всегда основаны на каких-то реальностях. И вот сто процентов годовых – это одно из чудес. Причем это не какой-то долевой бизнес да, или фонд какой-то. там, да. Это ваш собственный бизнес. То есть вы покупаете целиком этот бизнес себе. Да? И у нас есть таблицы, графики четкие, где видно по разным прогнозам, какая будет доходность ваших франшиз. И в среднем там около 100% уже на второй год. Это одно из экономических чудес. Ну еще что. Доунигма – это компания, которую не так легко организовать. В общем, надо сказать, очень трудно организовать. А соответственно, и бизнес этот невозможно скопировать. Потому что, чтобы организовать вот и установку терминалов их обслуживания на территории страны, удаленной от России, нужен хороший штат, нужен отличный опыт, нужна великолепная точность. Вот. Ну и хорошая прогнозируемость. И таким образом, покупая франшизу, вы автоматически приобретаете всех тех профессионалов, которые на эту франшизу будут работать. Вы хозяин, и на вас по контракту работает целый штат профессионалов в удаленном регионе. И я через, спокойно через свой гаджет захожу и контролирую свой бизнес. Если мне нужно, с кем-то переговорю через, опять же, тот же интернет. И у меня всегда в голове... Есть этот мой бизнес, я знаю, что делать. И я не привязан к тому месту, где я его делаю. Друзья, это восхитительная свобода, и грех ей не пользоваться. Особенно, если за плечами стабильная серьезная компания. И особенно, если это стабильная серьезная компания в самом начале. Это вообще уникальный случай. Поэтому у нас двойная с вами выгода. Да, конечно, потом, чуть позже, когда все будет налажено, будут и продажи идти легче, и быстрее, и больше. Но вы будете в начале. И все эти продажи будут в ваших организациях. Еще у нас есть маленькая франшиза, как мы ее называем маленькая, это Unigma POS. Она дает 30% годовых. И многие как-то брезгливо говорят 30%, если в абсолютных цифрах это с 24 тысяч вложений, получается чуть больше 600 рублей. Что такое за бизнес 600 рублей? Мы и не говорим о том, что это бизнес. Это очень хороший вариант сбережений. Кстати, если вы в Сбербанк отнесете свои 24 тысячи рублей, вы в месяц будете получать что-то около 140 рублей. Тут 600. Много ли людей несут деньги в Сбербанк в количестве 24 тысячи рублей, чтобы сберечь их? Да масса. Сотни тысяч людей. Вот вся наша работа заключается в том в случае с маленькими терминалами, с посттерминалами, чтобы просто убедить этих людей прийти на новый уровень. То есть приобрести себе бизнес, свой собственный который дает больше, чем в пять раз доходность, чем, например, тот же самый Сбербанк. Но бизнес, конечно, это сильно, наверное, названо, да? Это такой бизнес, который дает действительно всего лишь 30% годовых. Хотя для многих бизнесменов, кто действительно знает, что такое бизнес, это весьма приличная сумма. Если убрать все издержки и оставить только чистую прибыль, 30% годовых, это очень даже хорошо. Тем не менее, действительно в бизнес это превращается тогда, когда вы будете продавать эти посттерминалы, продавать эти маленькие бизнесы тем людям хотя бы, да, которые доверяют те же самые деньги в банке за более меньший процент. Просто убеждайте их и все. И вот здесь начнется настоящий бизнес, потому что с ваших продаж, с продаж ваших людей и так далее, и так далее, все это поступления, которые идут к вам в бюджет. Ну и плюс того, вы можете чередовать продажу больших терминалов и маленьких, больших и маленьких, в зависимости от того, с какими людьми вы разговариваете. И если у людей хорошие амбиции, и они хотят заниматься бизнесом с большими терминалами, но не имеют средств сейчас, вариант рассрочки. Вот. А у нас совершенно мудрый вариант рассрочки, когда вы получаете все свои бонусы не тогда, когда совершен последний платеж, а в процессе. С каждым платежом вы получаете часть бонусов с этих Платежи. Стоит ознакомиться и узнать эту информацию более подробно. Ну и, пожалуй, самый главный критерий, все-таки цель бизнеса – это прибыль. Бизнес с тонигмой позволяет потенциале при правильных действиях зарабатывать больше 100 тысяч долларов в месяц.